Добрый день! Я пластический хирург клиники доктора Патлажана, школьная Ольга Сергеевна. В нашей клинике, помимо эстетических операций на лице и теле, я также веду, пожалуй, самое деликатное направление в пластической хирургии – это интимная пластика. Операция, направленная на улучшение эстетических и функциональных недостатков связанных как с послеродовыми деформациями, так и ввиду врожденных особенностей. Реабилитация после такой операции занимает около месяца. Благодаря современным достижениям такие операции позволяют избавиться женщинам не только от внешних дефектов, но и улучшить качество сексуальной жизни, восстановить психологический комфорт, обрести уверенность в себе. На личной консультации я всегда буду рада ответить на все интересующие вас вопросы.